Здорово, Давид. Кристиан Крежимиров. уникал де Болгария. Эй, чавай, МС Бусетта. Как у тебя, Много времени не видел тебя. Ah, hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo tu hijo? Sí, un poco, no sé, hoy competición en, en Agora, ¿no? ту ты тувас но, Эрмано, а ке hora, ке hora, que hora. Настроение супер, брат. Что там по клифу, si sí, vamos juntos, pero a ¿qué, qué hora, hermano, clima mal, ¿no? Vamos, vamos, a las 13 en magma, vale perfecto, vamos. Gracias, chicos, gracias. Очень приятно, я долго работал над альбомом, у меня только, знаете, типа из 100 человек 200 пишет, как круто, типа, и, и я радуюсь, и каких-то два человека пишет, каких-то два человека пишет, там, типа, говно хуета так вот мы пришли к корешем к выводу что пишут только несчастные люди вот у которых все в жизни хуево, короче я понимаю что у вас все хуево, но от того что вы мне напишите какую-то хуйню ваша жизнь в лучшую сторону не поменяется потому что счастливый человек он никогда не напишет такую хуйню. Я же сказал, альбом будет тюновый, автотюновый. Если кому-то не нравится автотюн, у меня есть куча работ, типа без автотюна. Послушайте их. И на альбоме есть треки без тюна. Их просто не так много. У меня другое настроение, пацаны. У меня все хорошо в жизни, я счастлив. У меня нету... Будет что-то дальше агрессивное просто, это по настроению, знаете. как так, цыган любишь. Что за вопрос вообще? Я люблю всех людей, просто среди них есть долбоеба есть нормальные люди. А... Приморским, Приморскому краю респект. Поздам! Вот. Ребят, я месяц не курю, хожу в зал, занимаюсь там. Мне пока что-то недокурило. Не не до Всю травку в мире не скуришь, пацаны. Всю травку в мире не скуришь. От души баскет, от души. Котлы в порядке вообще. Плачу 50 евро в месяц за зал. Там бассейн, сауна, там джакузи, все дела. Вот, у меня лежит, кстати, десятка, где-то лемон 3, искали, еще что-то там, еще и куш минс и банана-хэш, и куча всего, я не курю, потому что... Еще раз говорю, всего не скуришь в мире Как-то так Много дал за Очень много Ребята не хочу даже говорить сколько у артема тарасова спросить сколько я отдал ребят которые пишут что альбом хуйня это ну типа но ну, не расстраивайтесь реально но ну, я понимаю что все хуёво в жизни ночью реально не гоните Идите погулять на свежий воздух, проветритесь. Может, вам полегчает. Как-то так. Демка есть. С есть демка. Я ее, может, выкину попозже. Просто по звуку она не очень хорошо, потому что он не успел мне дороги скинуть. Я так понимаю, что на меня просто куча народа подписалась, которые вообще не знал никто я, и никогда не следили за моим творчеством. А теперь их... Теперь вы следите. Бля... Да никто никого не слушает, братан, успокойся, мне не надо писать об этом. Ладно, ребят, хорошего вам дня, желаю побольше позитивного настроения и улыбок, будьте счастливы, не расстраивайтесь, что у вас что-то не получается в жизни, мотивируйтесь, мотивируйтесь, обнял, обнял.